Алексеевич, скажите, вот в институте пульмонологии и фтизиатрии по сути была проведена полная отмена от бумажных форм и перевод, скажем, в информационный режим полностью. Скажите, вот в первую очередь с какими трудностями вы столкнулись на переходе вот в полностью информационное поле работы вашего института? Хороший вопрос. Мы готовились к внедрению медицинской информационной системы где-то примерно лет десять. Сразу скажу, что ну, процитирую, вернее определение, что такое электронная больница, потому что за рубежом больше принять такой термин, мы говорим как-то иначе. Это медицинское учреждение, у которого на основе внедрения медицинских информационных систем, которые базируются на современных информационных технологиях и соответствующей сетевой инфраструктуре, автоматизированный лечебно-диагностический процесс, документооборот, управление и медицинская отчетность. Необходимость в этом она была, потому что как выглядели, и, наверное, многие из вас это видели, как выглядит истории болезни в рукописном варианте, амбулаторной карты, конечно, это уже на сегодняшний день это каменный век. И поэтому, когда заработала система уже в режиме промышленной эксплуатации, конечно, все, и пациенты, и врачи, и, наверное, наши коллеги, за пределами института по нашим выпискам сразу же оценили, насколько выросло качество, медицинской документации. Это в первую очередь. Если говорить о трудностях, то надо начать с того, что для того, чтобы внедрять подобную систему не только в медицинском учреждении, в, любой, в любом учреждении, надо, чтобы были выполнены три условия. Эти условия когда-то сформулировал Гейтс. Значит, Первое ⁇ это должна быть политическая воля руководства на автоматизацию процесса производства. И, конечно же, пониманием руководства, к чему эта автоматизация, каким результатом может привести. Второе обязательное условие это готовность коллектива воспринять вот эту самую автоматизацию. Ну и третье условие обязательное это наличие фир фирмы интегратора, который может комплексно решить этот вопрос не для этих структур учреждений. Ну, и, естественно, нужно соответствующее финансирование, без этого тоже никак. Могу честно сказать, что к моменту начала автоматизации, несмотря на длительную подготовку, у нас все три основные условия были выполнены, ну скажем так, соблюдались ну, частично. Частично. Не буду сейчас углубляться в детали, но мы столкнулись, конечно, с многими трудностями, которые мы не предполагали, что они могут возникнуть. С другой стороны, многие трудности, которые мы предполагали, они просто не случились. Если говорить о проблемах внедрения, то, опять-таки, это и наш опыт это подсказывает, то хорошо известно, что все сложности возникают при внедрении, по крайней мере, в медицинских учреждениях подобных систем. Это при том, что уровень подготовки персонала в области IT-технологий сейчас довольно высок. У всех смартфоны, у всех дома компьютеры, что такое интернет, все знают и понаслышке. То есть, в общем-то, проблем как будто бы быть и должно, но оно есть. Во-первых, главная проблема, мы постарались эту проблему избежать, и нам удалось ее избежать, это бессистемный подход к автоматизации. Перед тем, как начинать автоматизацию, мы полгода даже больше тщательно прорабатывали и структуру, и что нам нужно и что мы хотим получить, и так далее. Короче говоря, автоматизация у нас получилась ну, достаточно структурированной, системной, и тут проблем не возникло. Ничего не пришлось переделывать. То есть вот как мы планируем, запланировали, практически так оно все было сделано, и оно все хорошо заработало. Второй вопрос, с этим пришлось столкнуться, частично, правда, это отношение самого персонала. Ну, автоматизация касается и врачебного персонала, и среднего медицинского персонала, и, скажем, персонала с оттенок, например, регистратор поликлиники, они вообще не имеет медицинского образования. Здесь определенные проблемы были. Почему? Потому что не все, или, вернее, даже, можно сказать, многие не понимали, что на этапе внедрения никакого облегчения в работе они не почувствуют. Наоборот. Объем работ, который не выполняет, особенно пока это шла экспериментальная эксплуатация, пока система дорабатывалась, объем работ только возрос. Ибо был, был период, когда приходилось ввести обычную рукописную историю болезни и параллельно вводить данные в медицинскую информационную систему. Но этот период быстро закончился. Практически за год мы прошли этот период экспериментальной эксплуатации. Система была доверена и после этого. Я не припомню, чтобы кто-то из персонала предъявлял какие-то претензии, что ему стало хуже, чем было Нет, стало лучше. Причем с каждым годом, а мы уже эту систему эксплуатируем два года полноценно, в общем-то в общем-то все отмечают, что времени на то, чтобы заниматься непосредственно врачебной работой, скажем, а не писаниной, образно говоря, стало гораздо больше. В нашому відділенні в нашем отделении, в нашем институте занимаемся, ведем медицинскую документацию с помощью этой системы. Конечно, в данном в многих аспектах наша работа повышелась. Первое, что я хочу отметить, это систематизировались медицинские документы. Значит, от, э, те пациенты, которые находятся протягом 3-х годов, мы можем посмотреть их историю хвороби и в, за 15, и за 16, и за 17-й годы. Э, мы можем посмотреть прогресс или регресс заболевания. Мы возможность сравнить данные анализов, данные рентгенологических исследований, данные функциональных проб, которые были на протяжении этих нескольких лет. Второе, что очень выгодно, когда пациент поступает в институт, и проходить обследование у разных специалистов, ликующий лікар может в тот же день відразу побачити все результаты, которые мы имеем. И, соответственно, провести коррекцию призначень медикаментозных. Что еще очень выгодно, Очень быстро формується выписка. Особливо, если у нас есть тяжкі хворі, и виписка там буває на четырех сторінках, то чтобы ее набрать, это уявляетесь, сколько бы часу было. А так виписка формується сама. Все дослежения, все анализы, которые проводились в... протягом перебування пациента в стационаре, они туда автоматично заходят. И мы можливість получить красивую читабельную виписку. Теперь никто не может сказать, что он не может прочитать, что написал лікар, Потому что все надруковано все рекомендации чётко представлены, Всі все анализы в, в динамике тоже представлены. То есть это очень і и очень роботу работу лекарского персонала. А что вы считаете главный результат проведения мисс? Я думаю, что систематизацію медицинской документации, что качество надання медицинской услуги зависит от компетенции лекаря.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 Я задоволена, довольна, очень програма, программа, зручно выбирать коды, всегда можно найти в системе все, что вам нужно, всегда все под рукой, вся информация про пациента.